Всем привет и сегодня у нас очередная ссылка с сайта AliExpress. Я даже сам не знаю что там, даже не знаю что там, но назвать это очень как-то трудно, потому что Я не знаю как это правильно назвать, поэтому давайте смотреть что там за штукенция С нами тут фичка, так Может ножиком вот таким вот кухонным Слушай, Так, стоп, как если он открывается вообще? А ну, может если вот так Что за тупой нож? Ладно. А, может быть, эту желтую открыточку? Можно и желтую открыточку эту. Я хочу ее... Так. Пробуй, Софиечка, так что... Ну что там? Серьезно. Так. Да блин, я рассказала. Сейчас мы посмотрим. Тут Софиечка очень трудно открылась вс ⁇ это. Так. Сейчас мы его вот так вот делаем, ножницами нашими, вскрываем. Эх Это мои так, вот мы уже Это открыли. Ух ты, как хорошо. О, тут о, даже о вот, вот такая вот купирка. Но Ух видно, ты. что она уже полопанная какая-то. Да, мы ну, щупали, в да. принципе, тут есть некоторые потертости, но я думаю, это... Вот, короче, что у нас должно... Там... Именно вот этого цвета должна у нас сейчас... Так, ну Можно что, думаю... Ну, в принципе, коробка, упаковка, это хорошо. О, и тут еще внутри с пупиркой. То есть это вообще классно. Итак, вот. Вот, вижу, да. вот она так, куча всякой Давайте пупирки раскрываем. мы сейчас положим сюда. И что там у нас, София? Вот такая вот штука. Вот такая. А я думала, она будет какая. поменьше. Не, я думала, она... Видишь? Офигеть. А я попробую? Какая классная штука. И такая вот на ощупь такая, но ну, не скажешь, что сильно дешевая, блин. Я хочу Попробуй, да. Хм. Вот такая, короче, эта штука. Так, хм. вот... Сейчас я аккуратненько, чтобы только это не поломала. Это же подарок маме. Так, ой, ты не так, ты не так сделала, вот так. Так, что это у нас тут написано? Вот тут есть разные четыре вариации. Я решил выбрать такую. Может, понравилось. Так, больше мы ничего. Ну да, зеленый и белый это вообще. Ну, тут на английском все написано. Ну, короче, это такая штука, чтобы можно было резать разные мясо чеснок и прочие там овощи фрукты вообще такая портативная или можно из него ну может быть из так меня ну, меня вроде бы никаких потертостей нету так как у нее запрос как она открывается вот это кнопочка или это не? а Во. вот так вот надо повернуть вот тут вот мы имеем вот такую вот штуку ага вот чтобы ее раскручивать то есть я так нажимаю на это чужу Аккуратнее, может София острым быть. Вот такая у нас вот штука металлическая. Она может твой палец. Да, вот какая-то она такая немножко изогнутая, что ли. Ну вот, в принципе, вроде бы такая, ну, островатенькая, скажу. Довольно-таки. Ну, в принципе, я доволен. Деньги не зря вот так вот. Оно может где-то пока ржавчин не видно. В принципе, нужная вещь как бы в доме. Ну, и, тем более можно брать с собой уф на походы, там всякие разные. Ну, я да, Вот такая вот штука офигенная. Круто, в принципе. Я вот, вот раз потянул, отпустил этот раз. Вот, сейчас покажу. Вот это вот раз она крутится. Так. Класс, блин. Вообще, офигенная вещь. А на этом у меня все, думаю распаковочка вам понравилась. Ссылочки все на эти на этот товар я оставлю в описании, ищите там все. И всем пока, до новых распаковочек с сайта AliExpress. Да. Ставь лайк, если говорится и подписывайся на канал. О, а тут пуперка работает. Поподушка, поподушка. И NZADSHNTV. Всем да. пока, все пока. Будем пупиркать